Чуваки вообще не понимают, что телкам интересно. Я понял, кто нужен, кто нужен девушкам. Высокий, богатый клоун. Который будет их развлекать. На, типа... на высокий, богатый, накачанный клоун, это мечта любой девушки. Больше похоже на ночной кошмар какой. -то. Типа знаешь. Каждый день мне снится один и тот же сон Меня преследует огромный накачанный клоун И, мне и его... разбрасывается, и разбрасывается деньгами И изо рта Та -та -тара -тара -та... Только он вытаскивает деньги Юлик, я никогда не боялся клоунов Но мне кажется, твоими усилиями Ты создаешь во мне фобию